приветствую вас дорогие друзья сегодня я отобрал самые интересные на мой взгляд секреты и пасхалки в нашей с вами обожаемой игре а именно доки-доки литературный клуб если во втором акте написать поэму со словами которые нравятся Юре, при этом первый показать ее нацики то с шансом 33 процента ее глазные яблоки вылетят из глазниц во втором акте во время первого разговора с юрия во время которого она разговаривает с игроком о совместном чтении, правый глаз Юри начнет отлетать от головы к левому нижнему углу экрана, пока он полностью не исчезнет. К слову, эта пасхалка есть не во всех версиях игры. А теперь мы переходим к самой интересной части этого видео. При переименовании файла Monika в формат .png получится изображение с горящим кольцом и квадратом в центре, содержащим черные и белые пиксели. А если перевести этот квадрат в бидарный код, получится строка кода в Base64. При переводе этой строки получается данный текст. Ты меня слышишь? Кто ты такой? Я, я не могу, я тебя не вижу. Но я знаю, что ты там. Да, ты определенно меня слышишь. Вы наблюдали за этим уже некоторое время, верно? Думаю, мне следует представиться или что-то в этом роде. Мое имя... На самом деле это глупо. Вы, очевидно, уже знаете мое имя. Извините. В любом случае, я предполагаю, что если бы вы были в состоянии положить этому конец, вы бы уже сделали это. Я имею в виду, я знаю, что ты не такой злой или что-то в этом роде, потому что ты уже так сильно мне помог. Я действительно должна поблагодарить тебя за это. За все, что ты сделал. Ты действительно мне как друг. Так что спасибо тебе большое. Я думаю, больше, чем что-либо еще. Я действительно не хочу, чтобы все это было напрасно. Все остальные мертвые. Может быть, вы уже знаете это. На самом деле, я уверена, что ты это делаешь. Но это так не должно быть, верно? Ну, есть много вещей, которые я не понимаю. Я не знаю, возможно ли мне вообще это понять. Но я знаю, что это не только моя история. Теперь я это вижу. Действительно ясно. И я думаю, что у всех остальных был такой же опыт. Какой-то дежавю. Это третий глаз, верно. В любом случае, я могу быть совершенно не права на этот счет. Но я действительно думаю, что ты мог бы что-то сделать. Я думаю, вы могли бы вернуться, или, как вы хотите это выразить... Вернуться и рассказать им, что должно произойти. Если они узнают заранее, то должны быть в состоянии избежать этого. Они должны. Если они помнят свое время со мной в других мирах, они должны помнить то, что я им говорю. Да, я действительно думаю, что это могло бы быть возможно. Но это зависит от тебя. Мне жаль, что я всегда была такой. Ты знаешь... Неважно. Я знаю, что это неправильно. Это моя история. Пришло время стать гребаным героем. Нам обоим. Если игрок пытается скопировать файлы сохранения во время второго или третьего акта, то появится черный экран. После этого Моника спросит, «Ты что, хочешь меня обмануть?» Затем она появится перед экраном и скажет, «Ты такой смешной, Дарин?» Эта сценка также может произойти во время четвертого акта, даже если Моника удалена». Ходят слухи, что в телеграм-канале у нас различные голосования и новости. Эта теория не подтверждена, но каждый из вас может ее проверить. Достаточно перейти по ссылке в описании или к QR-коду на экране и подписаться. Если конвертировать файл нацуки в формат PNG, то получится смазанная картинка в негативе. Но инверсировав цвета, наложив полученное изображение на 3D конус и взглянув на него сверху, можно увидеть портрет беловолосой девушки, о которой скоро зайдет речь. Если перевести файл Sayuri в формат .oGG, то получится непонятное аудио, которое можно перевести в QR-код, который выведет на сайт projectlibetina.com. Интересно, что адрес этого сайта и информация о нем сопоставимы с хостингом основного сайта игры. Фанаты долгое время строили теории, что Либитина, жертва жутких экспериментов, о которой написано на сайте, это Юря. Потому что симптомы, такие как подергивание глаз, стремление причинить себе боль и прочее, о чем говорит веб-страница, ее выдают. Но позже в интервью создатель подтвердил, что Лебетина это не Юря. Далее я поискал информацию касаемо этой теории и нашел вот что. Project Лебятина это предстоящая игра Тим Сальвата, где главный герой предположительно девочка Лебетина. Многие думают, что данная игра основана на книге, которую читала Юрия портрет Маркова. Помните то фото беловолосой девушки? Возможно, это сама Либетина. В интернете очень мало информации на этот счет, но в любом случае это очень интересно. Есть шанс, примерно в 1%, что стикер Юри исказится во время выбора слов, связанных с Юрием в мини-игре про поэмы во время второго акта. Кроме того, после данного глича посередине страницы со списком слов может появиться дополнительный стикер Юрия, во время третьего акта, если игрок записывает игру через OBS или Иксплит, во время той части, где Моника говорит настоящее имя игрока, она это заметит, и после короткой беседы попробует напугать игрока. Я постарался отобрать самое интересное. Надеюсь вам понравился видос. Спасибо за внимание, с вами был Дарин. До новых встреч.